Ух ты, и снова я, Александр Кривола, печенеки. Ребята, флокс шиловидный. Это почвопокровное растение. И это растение выполняет две функции. Декоративную и защитную. Флокс шиловидный, морозостойкое растение родом из Северной Америки. Этим цветам не требуется особый уход. Высота этого цветка ну, буквально 10, от 10 до 20 сантиметров. И стельца по земле будто бы ковер. Красота, да? Цветет. Флокс шеловидный буквально три недели, ну около месяца. Флокс шеловидный многолетнее растение. Размножается флокс шеловидный вегетативно. И семенами. Но самый лучший способ выращивания флокс шеловидного делением куста и самая лучшая посадка это ранней весной красота да? красота да и ну если сажать то где-то сажать друг от друга полметра и он быстро разрастется Красава, да? Красиво, да, ребят? Ну все, ребятка, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволап. Печенеги. Красивые цветы. Флокс шиловидный. Флокс шиловидный. Флокс шиловидный.